всем привет давайте я сегодня вам расскажу про личный бренд последнее время я часто слышу от многих а, людей про бренд люди все хотят стать брендами скоро на улице уже каждый прохожий станет личным брендом поэтому сегодня я вам раскрою секрет тайну которая за семи замками это тайна личного бренда давайте для начала задумаемся вот над чем какой может быть личный бренд если вы сами еще из себя ничего не представляете конечно никакой на самом деле это как погоня за волшебной таблеткой, которая не существует. Обходного пути его тоже не существует. Это заблуждение. Это как думать так. Вот когда я разбогатею, буду зарабатывать 5 тысяч долларов, тогда я буду очень уверенным в себе, тогда за мной будут идти люди, вот тогда будут подписываться ко мне в бизнес-команду. Да? Вот сделаю себе личный бренд, и за мной просто толпы пойдут людей. Но реальность такова. Пока вы не станете уверенным в себе, эти 5 тысяч долларов вы не сможете заработать. Вам нужно для начала стать уверенным, и потом потянутся за вами люди и, и все остальное. И все начинается не с бренда. Пока вы не начнете из себя представлять что-то, бренд просто не из чего делать. А чтобы из себя что-то представлять, нужна практика и опыт. И вот тогда вы уже начнете из себя что-то представлять. Вы автоматически станете брендом, и вам даже будет уже на самом деле все равно. Для того, чтобы стать брендом, Нужно стать профессионалом. А для того, чтобы стать профессионалом, нужна практика и огромное количество действий. Бренд появляется в процессе, поэтому не нужно заниматься ерундистикой. Не нужно делать то, что не работает. Бренды создаются командами, поэтому учитесь строить команды. И в подтверждение моих слов я хочу зачитать вам цитату одного из величайших людей бизнеса, чистого, голова, практика, как говорится, и миллиардера, чья компания является на сегодняшний момент самой богатой в мире. И поэтому я могу доверять его словам. Это цитата Стива Пола Джобса. Вот его слова. Он говорил так. «Моя бизнес-модель — группа Битлз. Четыре парня контролировали негативные проявления друг друга. Они уравновешивали друг друга». И общий итог оказался больше суммы отдельных частей. Вот как я смотрю на бизнес. Крупные дела не делаются одним человеком, они совершаются командой. по скрипту. Некоторые из вас не услышат меня, но пройдет время и вы поймете, что брендом вы можете стать только в команде. Только там вы станете весомой единицей, у вас появится опыт, навыки, вы начнете понимать вещи. Ваш опыт, навыки и знания начнут работать на вас. Нужно делать свою работу. Нужно встать на дорогу, и путь проявится. А просто бренд из фотографий, цитат – это не бренд, это бред. Вам нужна команда, с которой вы вместе сможете наработать навыки. И учиться нужно не у одиночек, а у команды сильных лидеров. Успехов вам!